Всем привет, с вами я, ТВ и сегодня я вам хочу показать как обезопасить вашу страницу чтобы ни один хакер и прочие злоумышленники не взломали ваш контакт ведь вы часто даете свои пароли часто вижу взломанные страницы поэтому я вам решил показать чтобы вас не взламывали но вы делились паролем самое интересное, что да, вы можете дать пароль но к вам никто не зайдет для этого мы зайдем в настройки зайдем в безопасность и нажмем подключить функцию теперь мы видим подтверждение входа и внимание о том что услуга паролю по номеру телефона там и так далее вот. Не переживайте, эта услуга бесплатная и когда вам приходит, тоже бесплатно. Кстати, вы можете обратить, что здесь есть картинки, по которым можно понять, что если вы знаете пароль и к вам на телефон приходит код, то вы можете зайти в ВКонтакт. А злоумышленник, который знает ваш пароль, но не знает кода, он, естественно, не может зайти. Что... Дальше что мы делаем? Мы Приступаем к настройке. Здесь мы видим ваш номер телефона. Вот. Я, естественно, нажимаю получить код. Так, жду, когда придет получение кода. Так, сейчас я получу на телефоне код. Ага, вот он пришел. Так, семь, четыре, шесть, четыре, семь. Семь, четыре, шесть, четыре, семь. И запоминать, пароль не, запоминать браузер не буду. Это мне не надо. Завершаю настройку. Дальше здесь двойной идентификатор можно установить на телефон. Ну я думаю, ну нахрен это кому надо, ведь мы же все нормальные люди. И не глупые. Двойной не нужен. И здесь выходит панель такая настроек. Это вот номер, на который вам приходит смс. -ка. Здесь Самое важное это резервные коды. Сохранить их куда-нибудь себе. Не знаю, в... ну я не знаю, можете скрин сделать и послать куда-нибудь. Но главное их сохраните, потому что с помощью этих резервных кодов вы сможете зайти в свой контакт, если вы утеряете телефон. Потому что при подключении этой услуги вы можете зайти в контакт только с помощью телефона, к которому он привязан. Потому что туда приходит код. Вот. Не забудьте распечатайте Это нетрудно. Или сохраните где-то в ежедневниках и так далее. И не теряйте этот свой телефон. Чтобы точно всегда у вас все было. Ну... С этим все я думаю всем понятно А, давайте вам даже минуточку сейчас покажу как у вас все будет происходить теперь я выхожу из контакта захожу сюда ввожу пароль вот он точнее никнейм пароль мыло точнее у нас было теперь пароль ввожу пароль я ввел жму вот Опа, что-то спутал А, нет, наверное, просто ошибся. Ба. А, у нас на английском ставится, сорян, пароль-то на русском. Так, и теперь нам присылается смс. -очка. Как видите, я пароль ввел правильно, и теперь проверка безопасности... Так 163876 163876 3876 да вроде 3876. И с помощью этой смс я вошел в контакт. Всем спасибо. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Можете поделиться с друзьями, показать, как это все работает, вот, можете делиться, я не знаю, устанавливать себе, себе такую безопасность обязательно, потому что я думаю, она обезопасит вас от любых мошенников, и ваш контакт уж точно не взломают.